Всем добрый день, меня зовут Павел Сергеев И я делаю это видеообращение в поддержку своего заявления Которое намерен отправлять во все фирмы Которые захватили мою родину И действуют от лица иностранных юрисдикций Под видом органов государственной власти Российской Федерации При этом находясь на территории Советского Союза Я заявляю, что смог распознать себя как человека Пребывающего в гражданстве СССР Никогда не выходившего из гражданства Советского Союза и никогда не вступавшего в гражданство Российской Федерации, что подтверждается рядом документов, приведенных далее. 17 марта 1991 года, 26 лет назад, был проведен всенародный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. В голосовании приняло участие более 148 миллионов человек которые проголосовали за сохранение союза Советских Социалистических Республик. Но 21 сентября 1993 года Борис Ельцин самолично подписал указ 14.2.0 о поэтапной конституционной реформе Российской Федерации. И далее указ 20.91 о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию. Незаконно назвался президентом Российской Федерации, и сослался на несуществующее постановление Верховного Совета РСФСР, то есть обманул советских граждан, совершив преступление. Конституционный суд Российской Федерации в своем заключении 3-2 от 21 сентября 1993 года признал указ Ельцина 14.00 неконституционным и являющимся основанием для отрешения Ельцина от должности президента Российской Федерации. Кроме этого, постановление Государственной Думы номер 157-2 ГД от 15 марта 1996 -го года говорит нам о том, что должностные лица, подписавшие решение о прекращении СССР, нарушили волеизъявление народа и что соглашение о создании СНГ не имеет никакой юридической силы что полностью подтверждает законную силу референдума от 17 марта 1991 года о сохранении СССР. 12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации, где нашим гражданам умышленно подсунули бюллетени по проекту Конституции Российской Федерации. Но самого референдума о принятии Конституции Российской Федерации так и не состоялось. А СМИ, подконтрольные врагам нашей Родины, заявили, что 12 декабря 1993 года является днем принятия Конституции Российской Федерации. Об этом сообщили всем по телевизору, и наш доверчивый русский народ согласился с этим и охотно поверил. Таким образом, мы видим, что государство Российской Федерации никогда не создавалось, так как не было принята Конституция Российской Федерации, она же основной закон государства. Соответственно, нет Конституции, нет самого государства. Затем, обманным путем, фирмы, называемые себя миграционными службами Российской Федерации, завладели паспортами граждан СССР и выдали им аусвайсы, паспорта РФ. Подобные аусвайсы выдавали немцы во время Великой Честной войны на оккупированных территориях нашим же гражданам. Но я и другие граждане русского народа. Никогда не выходили из гражданства СССР и никогда не вступали в гражданство РФ. Согласно законам действующего СССР, а именно закону о гражданстве 15.18-1 от 23 августа 1990 года в соответствии со статьей 20, прекращение гражданства СССР происходит по следующим случаям. Первое. Это в результате выхода из гражданства СССР. В результате утраты гражданства СССР, вследствие лишения гражданства СССР, по основаниям предусмотренным международным договорам СССР и по иным основаниям настоящего закона. Сделав запрос в УФМС, она же Миграционная служба Российской Федерации, о предоставлении мне документов и заявлений о лишении меня гражданства СССР и принятии мной гражданства РФ, я получил Следующие ответы. Что из гражданства СССР я никогда не выходил и в гражданство РФ никогда не вступал. Мое свидетельство о рождении СССР, заметьте, и ответ из УФМС говорит нам о том, что я никогда не являлся гражданином Российской Федерации и никогда не лишался гражданства Советского Союза. То есть нахожусь в данный момент в гражданстве СССР. Я предупреждаю, что действовать буду в интересах СССР, в своих интересах и в интересах своей семьи, согласно действующих законов СССР. Все подробности изложены в моем письменном заявлении, которое я намерен отправлять в адрес служащих граждан СССР, которые работают на иностранные юрисдикции и никогда не задумывались о своем собственном гражданстве, и о том, что они творят на родной земле. Я предупреждаю, что я не подчиняюсь иностранным юрисдикциям, в том числе Российской Федерации и всех ее органов так называемой власти. Обращение ко мне и моей семье, сотрудников фирм РФ, полицаев, налоговиков, судебных приставов и прочих сотрудников фирм РФ я буду расценивать как акт нападения. И я буду использовать все доступные способы и средства для защиты себя и своей семьи, согласно действующих законов СССР, а именно руководствовать статьями 13.14 Уголовного кодекса РСФСР. На этом у меня для вас все. Задумайтесь о том, кем вы являетесь, о своем гражданстве. Сделайте запрос в УФМС. Уточните, выходили ли вы из гражданства СССР и вступали ли вы в гражданство РФ. И вам откроются глаза на очень многие вещи. Всего доброго и отличного дня.